Та работа, которую вы провели, она и измененная решетка, измененная структура линзы кармы ноль, она требует пере, ну скажем так, перепрограммирования, то есть дописывания определенного опыта, которого там нет. Соответственно, силы, которые инспирировали подобную замену, включают в вас некие состояние, где вы этот опыт должны пережить. Поэтому ни в коем случае не давите его. Если вы должны пережить, пережить гнев на те жизненные истории, где вы раньше переживали смирение, значит, вы должны это пережить. Это работает так техника по консолидации жизненных путей, пережить внутреннее состояние так, как будто они наяву, то есть очень ярко, и записать себе дополнительный опыт, что так тоже можно и даже нужно не прощать, не закрывать глаза, не подставлять щеку и так далее. То есть это тот опыт, которым сейчас заполняются ваши дополнительные первоосновы. Что такое линза кармы ноль? Напоминаю, это структура, в которой записаны все 12 первооснов. Помните схему с тремя кругами, да. я ее рисовала. Да. Да. Каждая первооснова заполняется под эгидой какого-то эгрегора. Причем заполняется только определенной, по определенной схеме, по логической связке, например, свет есть добро. И вот мы заполняем только тот опыт, который объективно подтверждает нам эту нехитрую истину. Смерть есть зло. И мы заполняем и смерть, и зло только таким способом, который соответствует этой сцепке. И не заполняем никаким другим. Проживая так несколько жизней, мы обнаруживаем в своем сознании некий перекос. То есть вроде бы как первооснова заполнена, и с точки зрения эгрегора она заполнена абсолютно всем опытом. А с точки зрения самой структуры линзы и самой структуры я-есим она заполнена, дай бог, на 10%. Просто эгрегориальная система, под, которой раньше, под эгидой которой вы раньше заполняли свои первоосновы опытом. Она не дает вам возможности заполнить его как-то иначе, только так и никак иначе. Это очень выгодно эгрегорам, потому что когда вы проходите через реинкарнацию, именно этот опыт проходит через взвешивание, и, что называется, заполняются статистические данные. Видите, клиент при всем богатстве выбора, при всей свободе воли не захотел заполнять по-другому. Он вот заполнен только так, значит, это истина, говорит религиозный эгрегор. Значит, только так может существовать, только такие связки могут существовать в этом мире, а все другие будут являться очевидным злом. И все другие связки, которые присутствуют в нашей реальности и говорят о том, например, что любовь есть смерть, или что добро есть традиция, ну какая-нибудь такая другая связка, не инспирированная тем эгрегором, они уходят в первооснову зла. И соответственно становятся теми системами, теми связками, теми алгоритмами, которые не прошли естественный отбор, а значит находятся в аутсайдерах, находятся в проигравших. Человек даже не ведает, что через его сознание заполняются вот эти статистические божественные показатели, что в этом мире должно быть, потому что оно прошло естественный отбор. Но в вашем сознании произошла небольшая корректировка. Вы были выведены из-под старого эгрегора настолько, насколько это было необходимо, чтобы он перестал влиять на право вашего сознания заполнять опыт по-разному. В том числе и алгоритмами, которые с точки зрения допустим, того же христианства являются очевидными алгоритмами зла. Гнев испытывать нельзя, потому что гнев, ненависть есть зло. А ваши первооснова сейчас говорят, может быть, конечно, ненависть есть зло, но нам надо это пережить, нам надо это испытать и вытащить на ненависти из первоосновы зла какие-то стайные, сохранные алгоритмы которые в подсознании есть, но в сознании отсутствуют, алгоритмы, которые помогут тебе в следующий момент победить, потому что они у тебя будут, а у других нет. Но для этого ты должен пережить состояние ненависти, ты должен пережить состояние гнева, ты должен пережить состояние непрощения, пережить так, как будто это наяву шло, что вы это видите, и это очевидно в этом мире, что нарушение правил, то есть системы порядка приведет к смерти. И вы должны это видеть, что порядок это жизнь, а отсутствие порядка, то есть хаос, это смерть. И вы, как находящийся в становлении сознания воина, должны это очень четко увидеть. Что порядок нужен не для того, чтобы управлять, например, живыми людьми, не для того, чтобы формировать какие-то убогие традиции, а для того, чтобы просто помочь людям выжить. Если они будут соблюдать общие правила взаимоотношений, они выживут, а если не будут, то не выживут. Я понял, А в жизни в следующий раз я такую ситуацию не привлеку? Нет, конечно. Вот этого вот бояться не надо, потому что все ситуации, скажем так, они создаются специально для того, чтобы все окружающие пережили определенный опыт. Вы, пережив его внутри своего сознания, гарантируете себе, но только очень ярко, гарантируете себе, что в реальной жизни, возможно, этого будет уже не нужно. Потому что этот опыт внутри виртуала у вас уже, уже пережит. И в вашем виртуальном пространстве, вашим сознанием, вашим подсознанием уже вполне воспринят как реальный. И выводы, которые вы из него делаете, делаете правильные. Поэтому зачем вам переживать его еще раз? Как раз напротив, вы способны будете избежать негативного опыта, если позволите себе его очень ярко пережить внутри самого себя. Понял. У меня и получилось. Я когда три кармические ситуации менял на три uh -huh. и кру крутил вот эти диски стихийные, у меня получилось э зло это добро, смерть это добро, uh -huh. ненависть это добро. Вот так встали. И они, и они должны сейчас заполниться именно в такой алгоритмике. И тогда ваша первооснова добра и первооснова зла, во-первых, будут заполнены равновесно раз, а во-вторых, они не будут заполнены так у Бога, как раньше это было, когда мы живем под каким-то учением, под каким-то религиозным учением, которое нам говорит только так и никак иначе. Не спрашивай, почему, потому что ты дурак. Все равно ничего не поймешь. А вы себе разнообразите сейчас очень мощно разнообразите жизненный опыт, что мы проживаем несколько жизней в рамках одной, если вот так вот учимся переживать состояния различные, а значит, соответственно, наша бытийная масса перерастает по экспоненте, наши первоосновы начинают заполняться а равновесно и более быстро. А это говорит о том, что наша бытийка будет постепенно выводить нас за пределы первого круга. То есть за пределы обычной человеческой жизни, на уровень управления эгрегором, на уровень сначала понимания эгрегориальной системы, а потом на уровень управления ими. Но для этого все четыре первоосновы внутреннего круга жизнь, смерть, любовь, ненависть должны быть заполнены абсолютно вот всем опытом, всем возможным опытом, который можно пережить, вся, вся, все виды смерти. Все виды жизни, все виды любви, все виды ненависти, это все надо пережить. Реально. Да, работы много. Работы много, поэтому вы не стесняйтесь своих вот этих вот спонтанных выбросов виртуала, то есть спонтанных фантазий, спонтанных придумок, потому что это докомпенсация сознания, как он может дополучить опыт, не попадая в ситуацию, потому что ситуация, возможно, будет для вас еще не простроена. И ждать вам ситуации, простроенной для получения какого-то опыта лет 20, а у вас нет этих 20 лет свободных. Значит, Вы формируете эту ситуацию внутри собственного виртуального пространства, переживаете на подсознании очень ярко, и для вашего сознания она является объективной реальностью. В опыт это попадает.